Ребята, приехал на отдых. Будем сейчас завтракать, жарить яичницу. Смотрите, на чем. Она сейчас, конечно, грязноватая. Я ее уже использовал. Сейчас, быстренько почистим. Походный, походный аргентинский гриль. Практически, но с русской изюминкой. Да, удобная вещь. Сейчас она стоит на мангале, понятно, стационарном. А вообще, это втыкается в землю. И на двух палочках покойник торчит земли. Здесь у нас пока костер разжигать не очень можно. Но я попробовал, как можно попробовать. Как я его использовал в первый раз, вы, конечно, сейчас увидите. Ну, а почистить три минутки, не проблема, справимся. Ну, я поставил пока на гриль Мне тут, собственно, на участке Негде жечь костер Но, поверьте, все нормально работает, все держится Хотел показать, как определить Достаточно ли прогретая сковородочка да? Давай поближе, Ксюшечка Вот, смотрите Если капаешь, то вода должна бегать видишь, вот как они сейчас бегают. Это оптимально. Она испаряется сразу. Же. Она испаряется и тут же шариком бегает, видишь? Да, да. Вот. Это значит оптимально нагрето, и, то есть ничего не будет пригорать, и все будет такой оптимально. Сейчас им маслятим немножечко и, в принципе, и все. Гишница, утрешняя, ну или как там, как потом прошлеть своим походе, неважно. Вот по простому, вот прям вот ну с проще, мне кажется, некуда. Пару луковиц. Или пару кусочков выкладывается. Пару перчиночек. И все. Что тут вы И пару яичек. Все. По сути, это все аналог саджа, да? Я просто хотел сделать садж. Но крышечку для саджа я не нашел. Хотя тоже можно придумать. Стейк я смазал маслом сразу же. Ну просто кусок мяса. Да? Что может быть веселее. Да. И мало. Немного овощей притусируем, но ну, чтобы они так помягче были. Но в то же время, чтобы они так это. Макароны аль денте. Да, есть такие. Вот, и сразу можно яичками заливать. В принципе, вообще все элементарно. 15 минут все готово. Мясо уже вот... Сейчас начнет насчет отлипать, значит тоже нормально. Ать, а. Ать, ать. А. Мне нравится. Добавить немножко остроты, немного больше. Тут уже есть соль, так что все, в принципе, хорошо. Ой, масло становится оранжевым, видите? Специи, Вот Это не я бы даже сказал, вот уже обед, переходящий в ужин. Ну что, все. Буквально 5 минут, и все готово. Ну а стейку надо еще немножко полежать. Чистить тоже легко. Раз-раз, Я на снова чистая. Все готово. Ну, минут, сколько я его жарил? Минут, дышь, наверное. Вот такой он шипящий, Вот такой он классный. Я думаю, это даже на двоих мужиков точно хватит. Друзья, ну э, и в дополнение. Мне эти грили так нравятся. Я с ними уже много прошел, проехал, полностью испытал. Прям распирает их вам подарить. Значит, объявляем розыгрыш. 24 июля в 12 часов дня. Розыгрыш в прямом эфире мы разыграем, ну, как обычно. Мы разыграем три приза. Первый приз – это гриль с площадкой, которой садж. Второй приз – это гриль с отверстием под сковородку. Да, под сковороду. И третий приз – это три смеси специй. Наши любимые баночки для гриля. Хит-продаж – толченый кирпич. Немного боли. И болотная тина. Прям хиты-хиты. Люди берут и нахваливают. Вот три баночки. Это будет в третьем призу. Повторюсь, 24 июля, 12 часов дня, в прямом эфире. Мы с вами, как обычно, разыграем. Условия э, участия в нашем розыгрыше стандартные. Нужно быть подписан на, на наш канал. Один, да? Нужно поставить э, лайк этому ролику. Именно этому ролику. И нужно прокомментировать. Любой комментарий, что вопрос, ответ, э, или там пожелание, все что угодно. Все. Ну, собственно, все получилось. Да, молокацы поменялись, поменяли. Все-таки ветер здесь для съемок не очень удобно. Прожарочка. То, что нужно. Идеально. Все хорошо, но не хватает... Пыли. Пыли дорог, по которой возили специи. Я так и думала. А как ты думал еще? По сути, это обычная смесь чеснока, чеснока и перца. Не Слишком щедро. Нормально, сам раз. Чеснок, перец и соль. Ничего лишнего. Вот, собственно, вся, вся смесь. Классическая там американская смесь специй. Mm -hmm. Что с яичницей? Она в таком соку получилась, да? Она идеально. Лук в идеальном стали. Мягкий, но хрустит. Mm -hmm. ну, понятно, что это дело опыта и пред пред пред предпочтений ваших. Остренько. Как я люблю. Все прям очень хорошо. М -м -м. Похоже, я победал. А я нет. Чего и вам желаю. Увидимся. Эти гриль, я думаю, будут прям китом, Потому что, ну, они не могут не стать хитом. Универсальная. Удобная. Машину кинул под коврик. И возишь. Какая оказия. Ну, там, с друзьями. Как-то, как-то. Костерчик. Раз, все. Вот такая рекламная пауза. А это что у тебя? это у меня из соседних ролика мясной хлеб. Обалденный, еще горячий. Мы его сейчас тоже снимаем. Смотри, как он течет соком. Как его сделать? Смотрите, ну смотрите на нашем канале. Ссылочку прикрепим. Поэтому, если он выйдет раньше, может быть я быстрее, быстрее выйдет, никто не знает. Ну а стейк получился, просто получился. И вот такое, смотрите, как положено, как положено соком, истекающий соком классный.